Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это информационное видео или подкаст, называйте как вам нравится, я решил параллельно играть в Bombix, проходить миссии для того, чтобы был какой-то задний фон, для того, чтобы было приятнее смотреть мой видеоролик. Почему я вообще снимаю этот видосик, дело в том, что на канале будут происходить изменения в плане качества и в плане контента. Вот и Я хочу обо всем этом рассказать. Как вы можете заметить, я купил новый микрофон. Его я купил совсем недавно, после снятия на канале видеоролика по прохождению Короля Мертвых. Потому что на этом ролике было совсем плохое качество звука. Это Вормикс с нуля. Наконец-то я готов двигаться дальше. Готов проходить одиночных боссов. На очереди у нас Король Мертвых. Вот мой арсенал. Все горячие настроил. Правда, я пытался его пройти уже два раза. И я не выдержал и пошел покупать себе микрофон. Конечно же, этот микрофон не самый топовый, но такой, какой я хочу. Я пока купить не могу, потому что нету столько денег. Поэтому я остановился на, так скажем, промежуточном микрофоне. В будущем, конечно, я буду покупать еще лучше. Также в паблике я написал запись, где я ухожу с ютуба и паблика на некоторое время до тех пор пока не куплю себе новый микрофон и новый компьютер микрофон я уже приобрел а чтобы купить компьютер нужно накопить денег опять же должно пройти какое-то время но вы же меня знаете что никуда с ютуба я не уйду видосы все-таки будут выходить но выходить будут только определенные Вормикс нуля выходить не будет потому что пора улучшать качество контента а играю я на низких настройках на средних потому что компьютер не позволяет мне снимать на высоких потому что появляются лаги и соответственно качество видео становится хуже плюс монтаж очень долгий 3 metredash игра которую я снимаю сейчас на своем канале но больше я снимать ее не собираюсь по одной простой причине эта игра нарушает авторские права а точнее музыка каждом уровне подобрана своя музыка которая может нарушать авторские права мне это не очень нравится поэтому я решил прекратить съемки данной игры на канале. Конечно же можно найти решение, и первое решение это просто поменять музыку в уровне при монтаже, но это будет очень тупо. Второе решение это искать ремикс музыки для каждого уровня, который похож на оригинал, искать нужно в интернете, либо создавать самому и менять при монтаже, тогда YouTube не посчитает это за нарушение авторских прав. Но не для каждого уровня есть свой ремикс, а создавать самому это очень долго и нужен навык, которого у меня просто нету. И наконец третье решение это сделать музыку потише и очень много говорить. Тогда YouTube может быть не поймет, что я нарушаю авторские права, но опять же это немножко тупо. И поэтому я нашел четвертый способ решения проблемы. Теперь видеоролики по Geometry Dash будут выходить в моем паблике, группе как хотите называйте, потому что я перевел ее в группу недавно. В разделе «Видеозаписи» сюда я буду выкладывать прохождение уровня Geometry Dash, чтобы они не нарушали авторские права, потому что вконтакте такой функции с авторскими правами вообще нету. Поэтому я царь. И наступает главный вопрос. Зачем мне все это нужно? Какой смысл выкладывать в группу видеозаписи прохождение уровня Geometry Dash, если в эту группу никто даже не заходит? Чуваки, я понимаю, что в этом особо смысла нету, но я в этом нахожу большой смысл, потому что играть в Geometry Dash чисто для себя это как-то тупо, а если ты записываешь какие-то видео, выкладываешь их куда-то в социальные сети или YouTube, то ты с кем-то получается делишься этими видео и это уже лучше, чем просто играть в Geometry Dash, а играть чисто для себя я в этом вообще смысла не вижу. Поэтому, если кому-то интересно мое прохождение уровней в Geometry Dash, можете заходить в паблик, в группу, ссылка будет в описании под видео, в разделе видеозаписи, здесь я буду выкладывать прохождение уровней в Geometry Dash. Что касается самого паблика группы, мне пришлось закрыть ее из-за нулевого актива и нехватки времени. Об этом я написал такой вот постик. Ну, на самом деле, я написал очень много постов про закрытие, про перемены. Об этом все можете найти в группе. Вот. И... Наверное, больше я заикаться об этом не буду, вот на видео сказал, да и все, больше буду писать уже, если что-то изменится, то будут выходить посты уже. Ну а теперь, наверное, возник вопрос у вас ко мне. Какие же видеоролики будут выходить на ютубе, если Geometry Dash я снимаю в ВК, Вормикс с нуля я снимать не буду, пока не куплю новый ПК, что остается на ютубе? А на ютубе остается Бомбикс с нуля. Потому что эта игра более оптимизированная, и я могу снимать на хороших настройках, в хорошем качестве, без лагов, с хорошей озвучкой. И монтажи буду пиздаты еще делать. А насчет того, то, что зачем мне это нужно, я уже отвечал в предыдущих своих видео. Также на канале будут выходить параллельно другие видосы, которые не требуют хорошего ПК. А о них узнаете вы чуть позже. А на этом видеоролик подходит уже к концу. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Конечно же, мало кто подпишется на канал, поставит лайк. Но я буду очень рад, если вы это сделаете. Всем удачи, всем пока!